Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема, лучшее, что с вами было, это глупость. Мы очень часто в жизни вспоминаем прошлые годы. Детство, молодость, юность, зрелый возраст. И постоянно вспоминаем то, что мы сейчас называем глупостью. Какими-то бесшабашными поступками, какой-то определенной отмороженностью. Нам это нравится, мы вспоминаем, улыбаемся, иногда краснеем, иногда смеемся. Но это самое важное, это самое запоминаю все то, что с нами было, есть и будет. Глупости, невообразимые, необъяснимые поступки. Некий взрыв внутри, фейерверк чувства, эмоций. Мы вдруг перевоплощаемся, в какой-то момент чудим. Мы становимся другими, словно выращиваемся наружу, одеваем маску, совсем непонятно, незнакомого нам человека, а потом ее снимаем и становимся опять серой мышью. Я вас призываю к тому чтобы вы, наконец, начали жить иначе, чтобы стали делать глупости, чтобы ваша жизнь была сплошной глупостью, за которую вам, может быть, будет стыдно перед самим собой, перед вашими детьми. Но это ничего, это не важно. Вы должны жить ярко. Вы должны, находясь в любом возрасте, вспоминать вчерашний, позавчерашний день, либо год, либо 20 лет назад, с особым умилением, с особой радостью. Вы должны помнить свою прошлую жизнь как некий фонтан чувств, фонтан эмоций. Каждый день нужно жить именно так. Чудить, вытворять. Вы должны жить так, чтобы каждый день вас выжимал, выворачивал наизнанку. Не бойтесь и не стесняйтесь никого. Любые поступки которую вы не можете объяснить, за которую вам иногда бывает стыдно, это самое важное в жизни. Это доказательство того, что вы живете яркой, красивой, настоящей жизнью. А те моменты жизни, когда вы стесняетесь, отворачиваетесь, когда вы стараетесь быть как все, никого не разозлить, никого не обидеть. Когда вы боитесь чего-то осуждения, вы закрываетесь, вы не живете. Это простое существование. Вам нечего будет вспомнить, вам нечего будет объяснить самому себе в виде доказательств того, ради чего вы живете, почему вы рождены и для чего все это вокруг. Неужели вы думаете, что ваша жизнь заключается в том, чтобы родиться на свет, выучиться, получить работу, завести семью, родить ребенка, поставить его на ноги, состариться, Просто умереть. Это все? В чем яркость в вашей жизни? В том, что вы, простите, как миллионы любых живых существ, существ просто размножаетесь. И как все миллионы этих живых существ поддерживаете свое потомство и воспитываете. Что в этом экстраординарного? Жизнь ⁇ это эмоции. Вы должны их коллекционировать. Вы должны фотографировать, снимать видео, писать что-нибудь такое, что не похоже на вас, словно вас селился маленький дьяволеныш, который разрывает наружу, вытаскивает наружу все то, что всегда жило вас внутри, но боялось себя проявить. Я вас призываю, чтобы вы наконец начали делать глупости, наконец поняли, что жизнь – это глупость, что жизнь это та вещь, к которой нельзя так слишком серьезно относиться. Некогда грустить, некогда злиться, некогда обижаться, некогда мстить. И есть время, и время это пришло, прощать, веселиться, чудить, наслаждаться жизнью и делать как можно больше глупостей. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.